Вы не коробку у меня покупаете, не компьютер. Вы покупаете долгие отношения. Мы с вами вступаем в брак. И нам в этих отношениях мы дальше будем работать. То есть вы должны смотреть на меня как на долгосрочного партнера, как я смотрю на вас. Продажа франшиз мне уже начинает вот, подрезать ухо, потому что это больше поиск партнеров. И люди хотят сами с тобой запартнерить. И когда создаются такие условия, у нас были моменты, когда мы отказывали людям. У меня тоже полно таких Ну, то момент. есть это нормально. А раньше я думал, что это ненормально человеку отказать, что продать франшизу это хорошо, но это не конечная цель. Конечная цель развивать свой бизнес, поглощать регионы и выстраивать более длительные, в долгую отношения, а не в короткое.